Добрый день, с вами я Богат. Сегодня мы с вами опять находимся на площадке Gloport и рассматриваем товары, товары в тренде. И вот буквально первый день э, на площадке и товар вылетел сразу в тренд. Ну почему же? Мне стало это очень интересно и я стал разбираться в этом продукте, в этом товаре. Продукт называется Формула денег СПБ ⁇ Стабильно-просто-быстро ⁇ Автор Александр Писаревский. Давайте перейдем на сайт товара. Вот мы находимся на сайте Формула денег СПБ ⁇ Стабильно-просто-быстро ⁇ Давайте послушаем Александра, что он нам говорит.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 Да, послушали мы теперь вы точно знаете что э, представляет собой курс э, здесь вот александр предлагает нам первый урок вам пройти абсолютно бесплатно чтобы вы полностью убедились что этот курс вам нужен но э, просмотрим давайте дальше всего за 1200 рублей заказать сейчас мне это стало интересно. Нажимаем кнопочку заказать сейчас. Ссылка будет под данным видео. И получаем доступ к самому курсу. Ребята, вы себе не поверите. Всего 4 урока. Всего 4 урока. Но что собой представляет курс, я в него просто влюбился от всей души. Почему? Потому что, во-первых, я был знаком с торговой площадкой Кадам. Я ее бросил, потому что ну, она мне не давала того результата, которого, который я хотел. Да? Нужно вкладывать деньги, нужно чего-то пиарить, чего-то там а, вкладывать, не вкладывать. Ну, в общем, поигрался-поигрался несколько лет с ней. Она давала то плюсы, то минусы, надоело и ушел. Здесь я просто, э, э, как сказать, как только получил доступ к курсу, я шаг за шагом настраивал свои э, компании э, э, в Кадами, да, настраивал по э, классным, по, по готовым инструкциям Александра. И вы не представляете, я получил результат просто сумасшедший, просто сумасшедший. Об этом не только надо говорить, вот как я говорю, об этом нужно просто кричать во все услышания. И благодарить Александра Писаревского за такой просто замечательный курс. Как он умудрился в 4 урока вписать столько насыщенной информации. Уроки сами по себе они не длинные. И самое главное, что вы открываете урок, четко рядышком открываете Кадам, рядышком открываете Эдмитад, потому что Александр рекомендует а, все настройки и на самом деле отметат хорошая партнерская сеть а, работать с ней и все у вас без труда просто а, автомат денег то есть вы а, копейки пополняете кадам чтобы ваша реклама шла и продаются замечательно продукты а, с адмитада вы просто себе не представляете курс на самом деле сказка курс просто богатство и я всем его вам просто-напросто рекомендую это на самом деле клад не зря он попал сразу же а, в топы и в первый же день да цена на самом деле сейчас идет со скидкой если мы перейдем а, мы сможем посмотреть это да вот видите 1200 рублей 1200 рублей для ä, счастливчиков и для ä, ä, поклонников там ä, будут еще дополнительные скидки промокуды и так далее и так далее так что ждите все вас ждет ребята так я ä, сейчас остановлю то что началось да вот здесь у нас начался разговорчик давайте его закроем и завершим нашу с вами беседу так что курс на самом деле рабочий курс не то что рабочий проверенный годами я с данной системой это арбитраж простыми словами нашими да с данной системой знаком несколько лет почему и на будущее я эти ролики пишу не только для покупателей но и для авторов вам легко будет со мной работать потому что я прошел уже очень-очень много систем способов схем арбитраж это мое родное youtube и так далее и так далее социальные сети поэтому авторам легко будет со мной работать потому что я понимаю вас, понимаю ваш курс и быстро сделаю обзор, толковый ваш курс или нет. Ну и то же самое клиентам, вам тоже будет очень удобно слушать мои обзоры, потому что вы четко поймете, стоит вообще вам тратиться, не тратиться и даст вам это результат или нет. Здесь я дв две руки поднимаю вверх, говорю, что курс стоящий, курс не... Э не затратны то есть на самом деле четыре урока это не ничего вот я сегодня сил с утрец до, да, буквально в течение часа настроил по инструкциям все вот эти вот фишечки в течение часа представьте и в течение следующего часа когда у меня запустилась уже рекламная кампания у меня уже пошли живые деньги поэтому данный метод лично я буду применять не только с адметадом да но и по своим системам тем программам тем продуктам которые я рекламирую и продаю ну что ж александру огромное пламенное спасибо александр писаревский курс формула денег спб покупайте прямо сейчас скидки если будет нам делать александр я вам сразу всем разошлю Ставьте, <как> ставьте лайк под данным видео, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всего доброго, с вами я, Богат.